Audi Q7, 3 литровый дизель, двигатель КАЗБА ведется подготовка по снятию движка, значит что было сделано, соответственно тут видно, но все равно обозначу, головки сняты, турбина, трубы от турбины, коллектора соответственно генератор стартер отсоединены трубки масляного охлаждения коробки сняты вентиляторы вот эту трубочку осталось водяную отщекрыжить соответственно Плюсовой кабель снизу двигателя откручен. С этой стороны то же самое. Снята обводная трубка. Вот тут самая вредная вот такого плана. Обводная трубка охлаждения. На буги ее нет, она не составляет трудностей. А тут она противненькая такая. Далее снят гидроусилитель. Отведем в сторону. Снят компрессор кондиционера. Отведем в сторону. Все. Сейчас на данный момент будет откручиваться коробка. Коробка через деревянную прокладку ляжет там на траверсу. Или на что там. Потом позже покажу. Вот таким образом. Будем обманывать судьбу в гаражных условиях бампер с радиаторами снимать лень. Будем вытаскивать его не через такую конструкцию. Данная конструкция немножко низковата. Но в дальнейшем увидите. Так, сзади крепление коробки к двигателю болты сверху на 18. По кругу. Не, не помню, раз, два, три, четыре, пять, по-моему, сверху. Остальные снизу 5-6 на 16. Кофе в чайнике там, не в чайнике, в пакетах. Нашел. Да? Радиатор. Вот здесь, вот, чтобы смотрим? Вот что а, да, да, да. Двигатель можно снимать тремя способами либо, если у вас есть подъемник, двигатель опускать либо по раздельности, либо вместе с коробкой вниз. Второй способ. С помощью, допустим, вот такой вот каран балки назовем ее так, без разбора морды и радиаторов. Ну, есть третий способ. Разобрать морду, снять бампер, радиаторы. Будет уже пространство ниже. Будет как раз Примерно вот на таком уровне. Грубо говоря, этот двигатель, если с него снять головки блока цилиндров, его можно вынести четвером на какой-нибудь трубе. Можно изготовить какую-нибудь вот такую вот приблуду, вставить в нее трубу, повесить кран-балку, лебедку точнее, вытащить. Ладно, это лирика. Первым делом соответственно сливаете антифриз. Антифриз сливается. Можно снять этот патрубок, можно через датчик температуры. Сливаете одно место. Сливаете с радиатора второе место. Снимаете с печки третье место. Ну, еще рекомендуют свебасты сливать четвертое место. Я обхожусь без этого слива. Далее откручиваются подушки двигателя, по-моему, ключом на 18, если быть точным. Под коробку подкладывается брусок, под балку, чтобы коробка не падала. Снимается стартер, самое тяжелое в этом всем, это снять, по моему разумению, стартер. Снимается стартер, вот здесь он расположен. Через окно стартера, вот здесь есть пластиковая пластмассовая вставочка, вынимается вставочка и у вас появляется доступ ключом торкс. Подлазите, прокручивая двигатель, коленвал, откручиваете шесть вот этих болтов. Откручиваете колокол, как я его называю, то есть саму коробку. Тут болты различаются, тут по-моему, ну не буду врать, не помню. В общем, тут одного размера, тут другого размера. Также на этих болтах с этой стороны есть вставки под торкс, кому удобнее под шестигранник или торкс. Вот. Снимается обязательным делом турбина, выкручивается лямбда -зонт с сглушительно. Помимо снимается Снимаются вот эти вот рога, выпускные трубы. Снимается вентилятор. Два вентилятора вместе с рамкой с этого места. Далее, что тут еще? Ну, естественно, перед этим генератор снимается. Снимается компрессор на трех болтах. Раз, два, три отводится в сторону, подвязывается. Снимается гидроусилитель, тоже на трех болтах отводится в сторону, подвязывается. Вот. Подвешивается, вывешивается двигатель, откручиваются болты и вставляете, грубо говоря, отверточку и потихонечку отводите. Двигатель вылазит с первичника, аккуратно, чтобы гидроблок за собой не потянуть. Вот. Отодвигаете, снимаете с первичника, отодвигаете и поднимаете двигатель кверху. Все. На все-про все. Двоем, троем. Думаю, часа. Четыре, пять, в зависимости от сложности. Сколько вы будете мучиться со стартером. Еще раз повторяю, по моему разумению, самый тяжелый момент. Ну, это нужно пенсия, это не все, Подожди нас, пожалуйста. Блять, не ходи под двигателем, Генерали. Как говорится.